И вот мнение о том, что происходит сейчас на Украине, американского писателя, режиссера и кинопродюсера. Гонсало Лиро Лопес оказался в Киеве накануне российской спецоперации и сознательно остался там. Независимый наблюдатель и мужественный человек, мнение которого идет в разрез с позиции его государства. Он фиксирует то, что происходит и не боится об этом говорить, он очевидец. И его свидетельство совсем не в духе нынешнего западного. И режиссер Гонсало Лира Лопес. Он приехал на Украину в командировку перед началом нашей операции и не стал эвакуироваться. Люди в США не понимают, что происходит. Они продолжают твердить, что Россия терпит неудачу. Это чрезвычайно странный комментарий. Американский способ ведения войны — это войти и все разрушить, уничтожить вышки сотовой связи, электросети, системы водоснабжения. Не сражаться, а все зачистить, уничтожить страну. США это делали в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии или пытались это делать. Но русские не хотят разрушать Украину, они не хотят ее уничтожать. Они хотят сохранить страну в целости и сохранности и не хотят причинять вред гражданскому населению. В отличие Всякий раз, когда русские встречают сопротивление, они останавливаются, отступают и затем окружают. Они не хотят жертв, и люди, кажется, этого не понимают. Не только среди гражданских, но и среди бойцов украинской армии. Поэтому не происходит масштабных битв с сотнями или тысячами жертв. Только стычки. Я бы сказал, что российская армия на цыпочках проникает на Украину. Это при том, что российская авиация контролирует украинское небо. Поймите, это не Вторая мировая война. Современная российская армия не хочет трогать Украину и украинскую армию, потому что русские понимают, как только на Украине сменится политическое руководство, Ей понадобится своя армия для защиты государства, народа и земли. Гонсала регулярно снимает видеоролики для Ютьюба, в которых рассказывает, как на самом деле обстоят дела в Киеве и призывает не верить западным пропагандистам, с которыми, к слову, живет в одном отеле. Ваше политическое руководство, Борис Джонсон, Джо Байден, все эти люди не хотят, чтобы вы понимали, что происходит. Они выбрали легкий путь – демонизировать русских. Как в комиксах Марвел. Есть черные и белые, плохие парни хорошие. Плохих надо убивать. Все это очень наивно. Что меня больше всего беспокоит, особенно учитывая, что я все еще на Украине при действующем режиме, это то, что этот режим создает гуманитарный кризис. Зеленский как будто хочет, чтобы было больше жертв. Его правительство раздает оружие гражданским, тысячи винтовок и боеприпасов. Если у вас нет военного опыта с таким оружием, вы можете стать чрезвычайно опасным для окружающих и для себя самого. Точно так же Саддам Хусейн в Ираке вооружал всех подряд перед американским вторжением. Правда, стволы иракцы использовали главным образом, чтобы заниматься мародерством. Потом они утекли за границу в Сирию и Афганистан. Муаммар Каддафи тоже считал, что вооруженное население встанет на защиту Ливии и его режима. Но страна погрузилась в гражданскую войну и хаос. А с самим лидером варварски расправилась толпа вооруженных повстанцев. Ужасные кадры у тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон вызвали истерический хоф. Юлия Хувская, Вячеслав Архипов, Евгения Скопан.